Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова. Продолжаем курс 21 день осознанности и самоконтроля. Выполняем упражнение, слушаем себя, свои ощущения и в конце комплекса выполняем задание. Задание сегодняшнего дня. Сравниваем амплитуду движения и свои ощущения в начале и в конце комплекса. Садимся на ягодицы, выводим стопы вперед, раскрываем колени, делаем вдох через стороны, уводим руки вверх, вниз, выдох. приводим руки на колени, округляем поясницу, втягиваем живот, выпрямляемся. Последний раз подтягиваем обе стопы, пятки к ягодицам, кисти захватывают стопы, тянемся вперед, удерживаем спину, растягиваем внутреннюю поверхность бедра. Делаем ногами шаг, достаем ягодицы, переводим руки вперед, спина прямая, тянемся. Теперь сгибаем правую ногу, разворачиваемся к левой ноге и тянемся к прямой ноге. Вот здесь запомните ваши ощущения, обратите внимание, насколько легко вам тянуться. Постарайтесь, пожалуйста, контролировать плечи, плечи должны быть расслаблены. отводим ногу назад, сгибаем ногу в колени уводим пятку к ягодице и удерживаем это положение переводим руку на колено чтобы не заваливаться на нее и снова выпрямляем левую ногу тянемся к прямой ноге сравните свои ощущения Очень важно, постарайтесь, пожалуйста, не тянуться изо всех сил вперед. Плечи должны быть расслаблены. Снова уводим ногу назад, переводим ноги в положение буквы Z, опираемся на кисти за ягодицами, тянемся поясницей назад, удерживаем это положение. Возвращаем ногу, выпрямляем и снова тянемся к левой ноге. И снова сравниваем свои ощущения. Почувствуйте, возможно, вам стало легче тянуться. Возможно, увеличилась амплитуда. Обращайте внимание на это. Слушайте себя. Уводим ногу назад. Ноги в положении буквы Z, Переводим руки на предплечье. Можно опустить колено на стопу, можно опустить колено в пол. Слушайте себя, прислушайтесь к тому, что у вас тянется. Не выгибайте поясницу, тянитесь ею в пол. Возвращаемся вверх, выпрямляем ногу и снова тянемся к левой ноге. Сравнивайте свои ощущения. Почувствуйте, как у вас тянется спина как ваше тело мягко расслабляется и тянется вдоль ноги. Поднимаемся вверх и меняем. Сгибаем левую ногу, разворачиваемся к прямой правой ноге и тянемся к прямой ноге. Запоминаем свои ощущения, запоминаем свою амплитуду. Слушайте себя. Поднимаемся, уводим пятку к ягодице, переводим руку опорную на колено, чтобы на нее не заваливаться, удерживаем. Выпрямляем ногу и тянемся к ней. Снова тянемся к прямой ноге. Почувствуйте, как изменилась ваша амплитуда. Поднимаемся и уводим ногу назад. Переводим ноги в положение буквы Z. Уводим руки назад. Поясницы тянемся в пол. Ягодицы плотно сидят на полу. Не задерживаем дыхание. Дыхание свободное. Выпрямляем ногу и снова к ней тянемся. И снова сравниваем свои ощущения и свою амплитуду. Постарайтесь не круглить поясницу. Если не получается потянуться далеко вперед, ничего страшного, это со временем придет. Поднимаемся. Переводим ноги в положение буквы Z. Опускаемся на локти. Можно положить колено на стопу. Так будет чуть легче, можно положить на пол. Прислушиваемся к тому, что у нас сейчас тянется. Поднимаемся вверх и снова выпрямляем ногу. Сравниваем свои ощущения. Поднимаемся вверх, собираем обе стопы, раскрываем колени. Чувствуем, что нам проще раскрыть колени. Ваши тазобедренные суставы менее зажаты. Теперь мы поднимаемся, делаем вдох через стороны, уводим руки вверх, вниз выдох.